Вы сказали флюги гехайман? Да, да. Ради Бога, флюги Уверены? Да, прошу вас. Хм, ваше право. <свеч> Внести флюги гехайман! Всем привет! Пока цимоглок не сдох, надо сделать из него еще что-нибудь такое эдакое. В голову пришла идея создать подобие флакс на основе деталей от цемоглока. Такое подобие получилось и назвал я его флюк. Или флюгегехаймен. Когда будете перекидывать запчасти из цимоглока в новую рамку, поймете почему у него такое название. А я перехожу к сборке. Точнее я покажу как собрать печатные детали. А вот все остальное вы пожалуйста сами. Самая большая и главная деталь это рамка, если ваш принтер не сможет ее напечатать целиком, то можно смело закрывать это видео. Я честно пытался разбить рамку на части для удобства печати, но сборное изделие не обеспечивало достаточной жесткости при использовании приклада, поэтому печатаем только цельным куском. В рабочий стол 230 х 230 на 250 данная деталь точно помещается. Итак, в распечатанную рамку перекидываем основные детали от самоглока со всеми пинами и винтами, за исключением крышки моторного отсека. Фиксация ствола на рамке осуществляется при помощи детали номер 2 и винта 1791 М 3 на 6 мм. Далее установим обновленную крышку моторного отсека, деталь номер 3, и зафиксируем штатными винтами. Следом установим щечки на рукоять, деталь номер 4, и зафиксируем винтом ISO 7380 M4 на 10 мм. Теперь в заднюю часть рамки установим кнопку фиксации приклада, деталь номер 5. Пока без пружины, необходимо добиться свободного хода кнопки по пазам, без заеданий. Далее натягиваем слайд от самоглока, затем устанавливаем крышку-платформу для климаторного прицела, деталь номер 6. Фиксируем винтом DIN 7991M4 на 10 мм с задней части, а по бокам двумя винтами M3 на 10 мм. На крышку можно установить коллиматор типа RMR. Теперь попробуем установить пружину для кнопки фиксации приклада через отверстие в задней части рамки. В виде пружины я использовал отрезок в 30-35 мм от стандартной пружины из гербокса. У кнопки и крышки есть посадочные места под данный тип пружины, поэтому установка интуитивно понятна и не очень сложна. Готово. При желании можно установить фальш ДТК по направляющим и также по желанию его фиксация на винт Динт 7991М4 на 16 мм. Переходим к прикладу. Приклад, деталь номер семь. устанавливаем толкатель, деталь номер 8. Вставляем еще один кусок от пружины длиной 30 мм и фиксируем винтом 17991 м 5 на 20 мм. Для корректной работы приклада необходимо прикупить алюминиевую полосу с габаритами 2 на 15 на 1000 мм. Размеры полос с размерами пазов указаны на экране. Также в архив будет добавлен PDF-файл с рисунком 1 к 1 для удобства. Выпиливаем полосы по указанным чертежам и устанавливаем их в приклад. Устанавливаем крышку приклада, деталь номер 9. И фиксируем четырьмя винтами din7991 М4 на 10 мм. При желании на приклад можно установить КуД-Антапку. Теперь приклад в сбое устанавливаем в пазы на рамке при зажатой кнопке фиксации. Проталкиваем до упора, кнопку уже можно отпустить. При фиксации слышим щелчок, приклад зафиксирован. Раздвигаем приклад в по обратной последовательности, но только при условии, что флажок приключения режимов огня установлен на одиночку. У меня что на одиночном режиме, что на очереди всегда стреляют очередью, так что я не переживаю из-за этого. Флюк готов. Интересной особенностью данного изделия, помимо интегрированного приклада и места для установки коллиматора, также является передняя рукоять, в которой можно переносить до двух штатных магазинов для самоглока. Не уверен, что этим будут пользоваться, но вдруг... На этом у меня все, модельку при желании можно найти по ссылке в описании, а я прощаюсь, всем здоровья и до скорого.